Всем привет, вы на канале Мейзер, а это третий выпуск новостей на тему игрового железа. Я смотрю, что YouTube немного одумался и начал помаленьку продвигать мои видео, а это всегда хорошо. Также и вы не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, если тут впервые. Не забывайте и про мою группу вконтакте, где всегда сможете найти больше актуальной информации на тему железа. Ссылка в описании соответственно. А теперь переходим к новостям. Наконец-то достойная конкуренция для Ryzen 5000H. Топовый Core i9-11950H засветился в тесте. Пока еще не представленный процессор Core i9-11950H, как считается, будет одним из флагманов линейки Tiger Lake в целом и Tiger Lake H45 в частности. Спасибо базе Geekbench. Мы теперь знаем, что этот CPU содержит 8 ядер с поддержкой гипертрейдинг и работает на частотах 2.649 4.9 ГГц. Как минимум, это справедливо для тестового образца, а у серийного частоты могут немного отличаться. Вышеупомянутого CPU будет лишь модель Core i9-11980HQ с разблокированным множителем и повышенным до 65 Вт ТДП. Ожидается, что воспроизводительный процессор Tiger Lake будут представлены в ближайшее время. Мобильный RTX 3050 Ti оказалась быстрее настольной RTX 2060. На этой неделе Samsung анонсировала первый в мире ноутбук с дискретной графикой NVIDIA RTX 3050 Ti. А сейчас у нас появилась возможность оценить ее производительность. Ноутбук с GeForce RTX 3050 Ti и процессором Intel Core i7-11800H протестировали в бенчмарке Geekbench. Сам результат теста OpenCL 71803 балла. Для сравнения RTX 2060 набирает чуть больше 70 тысяч баллов так что прирост производительности есть и, вероятно, еще большим будет выражен в играх. Одновременно тест подтвердил основные характеристики DGPU. Так, объем памяти GDDR6 составил 4 ГБ, вычислительных блоков 20, значит ядер CUDA 2560. Частота графического процессора составила 1,49 ГГц. По слухам, официальная премьера RTX 3050 и RTX 3050 Ti состоится в самом начале мая, однако ноутбуки с этими GPU в продажу поступят чуть позже. Nvidia показала необычную RTX 3080 в стилистике Overwatch. Пока обычным пользователям дорогущая GeForce RTX 3080 может разве что присниться. У работников Nvidia, имеющих неограниченный доступ к различным моделям различных видеокарт, в том числе и RTX 3080, есть возможность их модифицировать. Если не в плане аппаратных компонентов, то как минимум визуально. Представленная на картинках 3080 Overwatch, как раз из таких, надо сказать, это уже не первое упражнение штатных модеров Nvidia. Ранее компания уже демонстрировала RTX 3080 в стилистике Cyberpunk, а сейчас представлена Overwatch версия, визуальное оформление которой отсылает ко вселенной популярно одноименной игры. На лицевой стороне даже изображен персонаж Tracer. Что же касается самой видеокарты, модифицированной работниками китайского отделения GeForce то это самая обычная RTX 3080 Founders Edition. AMD почему-то не хочет, чтобы процессоры Ryzen 5000 работали на старых системных платах. Партнерам запрещено выпускать такие обновления BIOS. Как известно, процессоры Ryzen 5000 официально не должны работать на системных платах с чипсетами 300 серии. При этом некоторые производители давно работают над тем, чтобы хотя бы части своих плат такую поддержку обеспечить. В частности, на днях я говорил вам о том, что Asroc хочет добавить поддержку платам на чипсете X370, а затем даже B350 и A320. Однако, похоже, такая инициатива производителя не нравится самой AMD. Asroc и некоторые другие производители сообщили о том, что AMD прямо запретила им выпускать BIOS с поддержкой новых процессоров для старых системных плат, причем даже в виде бета-версий. Судя по всему, та же ASRock теперь не будет работать над данным проектом, хотя компания успела распространить имеющуюся бета-версию BIOS, только неясно для какой платы. В любом случае, к сожалению, старые системные платы нормальной поддержки Ryzen 5000, видимо, в итоге так и не получат. Компания Apple запустила продажу уцененных Apple Watch, представленных в сентябре. Эти модели Apple Watch были представлены в ходе онлайн-презентации в сентябре 2020 года. До настоящего момента Apple предлагала Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE только новыми. На самом деле для Apple является традиционной практикой продавать бывшее употребление устройства, проведя над ними необходимую восстановительную работу с заменой экрана, корпуса и аккумулятора, а также предоставив годовую гарантию. Теперь в таком виде стали доступны Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE. Уцененные БУ-гаджеты позволяют заметно сэкономить на покупке тем, кому не обязательно осознавать себя первым хозяином устройства. Цена восстановленных Apple Watch Series 6 стартует в США от 339 долларов, что на 60 долларов меньше расценок на новые часы. Восстановленный Apple Watch SE можно купить по цене от 239 долларов, что дешевле на 40 долларов по сравнению с новыми Apple Watch SE. AMD отказалась от одного из запланированных поколений процессоров Ryzen. Нас ждут сразу полностью новые Phoenix. Похоже, компания AMD отказалась от выпуска одного из запланированных грядущих поколений процессоров. Сразу несколько источников сообщают, что CPU Warhol отменены. Согласно утекшей в сеть дорожной карте, Warhol должны были бы стать обновлением Ryzen 5000, переехавшим на архитектуру Zen 3 Plus. Возможно, они носили бы название Ryzen 5000 XT, а возможно Ryzen 6000X, что более вероятно, учитывая историю с Ryzen 2000 и Zen+. Судя по всему, AMD хочет сразу сконцентрироваться на действительно новом поколении Phoenix, основанном на архитектуре Zen 4. Это те самые процессоры, которые перейдут на новый сокет и новый техпроцесс. Причиной также может быть ситуация на рынке с дефицитом производственных мощностей. И AMD попросту не хочет занимать место для промежуточного поколения, выделив все для полностью нового. Но при этом Ryzen 5000 XT все же могут выйти, только будут основаны на той же архитектуре Zen 3. То есть повторится ситуация с Ryzen 3000 XT, когда отличия были очень незначительными. Наглядный показатель того, насколько PlayStation 5 и Xbox Series для AMD важнее видеокарты процессоров, пластин для первых выделено в разы больше. Дефицит на рынке видеокарт касается и Nvidia, и AMD, но видеокарт Radeon нового поколения в продаже намного меньше, чем адаптеров GeForce. Как показывают последние данные, причина вероятно кроется в консолях. Напомню, новые приставки Sony и Microsoft основаны на APU AMD, и они для компаний более приоритетны. Для начала стоит указать площадь кристаллов разных APU, CPU и GPU компании AMD. Как можно видеть, площадь кристалла GPU Navi 21, который используется для топовых видеокарт Radeon RX 6000, намного больше площади гибридных процессоров в новых консолях и в разы больше площади кристаллов потребительских APU. Площадь 300-миллиметровой полупродниковой пластины составляет около 42 тысяч квадратных миллиметров. Таким образом, несложно подсчитать, сколько кристаллов для того или иного продукта поместится на одной пластине. А если знать, сколько тех или иных продуктов было продано за последнее время, можно посчитать количество выделенных на это пластин. У источника Hardware Times выше следующие показатели. Данные приведены примерно за полгода. В итоге получается, что на консоли нового поколения суммарно было выделено почти 90 тысяч пластин. Процессоры получили более 10 тысяч пластин, а видеокарты лишь чуть больше 6 тысяч. Хорошо видно, что для консолей AMD выкупила в разы больше пластин, чем для CPU, APU и GPU вместе взятых, что мы видим в виде практического полного отсутствия видеокарт RX 6000 в продаже. На этом у меня новости закончились. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вы были на канале Мейзер. Увидимся!